Фигуристка Медведя прервала молчание после скандала с Тутберидсе. Российская фигуристка Евгения Медведева сделала первое заявление после появления информации об ее уходе тренера Этери Тутберидсе. Чемпионка поделилась со своими подписчиками видео со спортивной тренировки. Ролик в формате сториз появился на личной странице спортсменки в Instagram. «Думали, лучше бьют, да? А вот нет!» – обратилась фигуристка к почитателям своего таланта. Видео Медведева записала во время тренировки в спортивном зале. Судя по всему, она активно готовится к работе с новым наставником. На его месте прочит канадского специалиста Брайна Орсера. Ранее стало известно, что Медведя решила покинуть своего тренера Этери Тутберицы, под руководством которого она завоевала чемпионские титулы. Позже Тутберицы фактически подтвердила факт с конфликтом с подопечной. По словам тренера, причиной такого поведения могла стать обида медведей. На прошедшей в южном корейском Пхечхане Олимпиаде россиянка завоевала серебряную медаль. При этом золото досталось ее соотечественнице Алине Загитовой.